Привет, привет. <звучит> а, Еще привет, всем привет. Глока мне в лейбл. Да, погнали, братан, на лейбл. Привет, Гендальф. Да, смешно. Стрим домофона. точняк. Здорово, чуваки. Сколько у вас там? Два. Макофе, когда фит? А, Макофе, когда фит? Там любой момент, братан. Смотри. В какой бар едете? Я просто догорел, встретиться, но сейчас еще свободен. Это кто? Майс. А, ну отвечем, ответим, это e пиксель. А подожди, плохое качество, чувак? А, ну сейчас. Скажи, едем в бар. Пишите свои предложения, кто хочет присоединиться. Чувак, стало качество лучше или нет? Да, она, помахаю тебя. Если что, мы можем У нас норма а качество, везде, качество если лучше стало или нет? С телками фиты пишешь? Конечно, совсем пишу. Со мной пишет. И со мной. Я что-то певица. Ты певица? Угу. Это елка. А я не ушла. А, Короче, пишите свои предложения в Директ. Мы хотим поехать на бар. что думаешь о Джубе? Джуб очень крутой чувак. Мне нравится. Ну, джуб Так, ладно. А кто в Киеве? Тут есть кто-то с Киева? А ну. Кто кто с Киева? Норм, каче, качество норм. Ну все, окей. Окей. Стал лучше. Слава богу, окей. Кто из Киева? Мы хотим поехать тусить. Передай привет, иначе качество будет хуйня. Лени Жуковой привет. Лени Жукова, привет, блядь. А, это Емелевская, пишет. Это такая рэперша. Нет, это не Емелевская. Как относишься к Заб? Забе, люблю Забе. Он меня вписал к себе домой как-то. Я видел э, Я легендарную собаку. Как ее? Данира. Зараза, да. зараза вышла Альбом. Я не знаю. Да, Я Только они там Я находятся. Я... Он... Маков, передай просто, привет. Не Бови Нет. Зиби всех там. Как относится к рэперу Свят? А куда он? Свят пропал. Где он? Его нету. Раньше было прикольно, когда там лет... Ну когда, короче, инда был. Кто в Киеве? Кто в Киеве? Напишите, пожалуйста. Ламуля. Так, сейчас напишу, кто. Блять. А, ладно, нет, не хочу ну, ставить комментарий. Кто в Киеве, чуваки? Пусть проветрится, пожалуйста, мама домой едет и, блядь, кальяном воняет, просто Такие скучные. Ну тут. Нет, никого в Киеве. Пойдешь на концерт Окса. А почему ты вопрос про хаски проигнорировал? Но а, я не увидел. Не Какой падает? вопрос про Хаски? Пойдешь на концерт Окса? Э, нет, не пойду. Какой любимый трек Мирона? Там, где нас нет. Ну, хороший. Там много, мне очень много у него треков нравится. С кем бы хотел побатлиться за пределами ФБ? А, не знаю. Я пока не думал об этом. Как относится к Мияге? Периодически, слушай. Нет, я оставил на подоконнике. Как носишься к Мияге? К Мияге, да? Отвечал. Следующий батл против кого сказать не могу. Помахать, помахаю. Чат листать стать можно? Да. Ну напиши еще раз. Если я что-то пропустил, потом? напиши еще раз. Потом. В чем мать ответил? Что может подскочить. я такая думаю, блядь, он что, нас не заберет. Скучно движ трансляции просто. А, никто с Киева нет, поэтому некого найти и С кем дружишь из ФБ? Со всеми. Да, Кроме Бови. Бар, Как относишься к Сидоджи? Я с ним не знаком, но музыка не Кто хочет увидеть Джона в жизни, все подкатываем. Когда ты уже на родину приедешь, -мо. Надо сливаться, потому что сейчас приедет. Давайте сейчас В Донецке буду не скоро. Слушал СП, да. Чувак пишет, я с Киевом. Фиг знает, какой это чувак. Привет, ребята! О, Наташа! Здорово! Пьяные женщины. Пьяные женщины, много пьяных. А какой танк? Я могу посоветовать эти шлатки. Дай тебе тоже кальян закурить. А что там еще у вас? Заебали эти курицы там, блядь, натурить. Спасибо, привет. Так. Что? А, вот, понимаю. Посмотрите, ты... Айза, райшись, чтобы потом Айза. Майлз, салют, Майлз. Айза нет. Айза нет. Но слушай, у Айзен твиттер, я люблю Айзен твиттер. И нас победит на ФБ, возможно, есть шансы, да. <звозь> <звозь> Вообще три да? ты думаешь, сколько а -а -а. в улицы, игра на Ну, путевание. братан, это сложно вопрос. Шапочка. Красная шапочка. видела? <звозь> Госовместный. Давай, Майлз, кидай. Приглашение кидай. Майлз. Пойдем в комнату. Да, да, да. О, дислокация. Так. Все, О, где этот Айкос? Майлз, Не ты знаешь, что ты я себе Айкос. Майлз. Смотри, я как Смокимо в 2004. -м. Я как Смокимо в 2004. -м. Так, кто, по-твоему, главный соперник на ФБ? Хам. Влад п Стиральный порошок. Mm -hmm. Стиральный порошок. Чем там брол стирал? Вот чем Брол стирает? Я yep. какое крутое кресло. Лучшее кресло. Yeah. Я кинул принимать бро, сейчас. И какой триллер добавить. Триллер? Семь uh -huh. э -э сестер. Семь а. сестер. Ой, я тоже видео больно, ебать. Серьезно, это домашнее. Здорово. А кто там сидит? Майлз. Майлз, кто с тобой? Иван, помнишь, с тобой хуячили у своего... Да, натуре, ты мне... с этим как-то называется? Табаска. Табаска, да, это епище было дело, да. Чё, как у вас там? Так, ну, что у нас? Мы пьем, Второй день, да? Второй мы, день подряд. Мы, мы straight edge. Мы straight edge, мы вообще не пьем. Майл, знаешь, этот, сейчас прикрепим, Давай, блядь, ваш ссылку ваш... в описании. Пусть донаты кидают, да? Нет, ну, типа, если ты хочешь, можешь, в принципе, я как бы... Нет, Майл, ты шутишь? Это шутка была. Нет, смотри, моя... Майл, Айкос, я, я твой мент. Понял, да. Нет, братишка, что, так смотри? это Да. Но я, я не как с Макимом, я его курю просто так, братан, просто вот так. Тебе я просто Ты просто не куришь, да? Да. А ну, а сейчас да, мы... Есть у них тоже есть кальян. У меня есть твой ментор тоже. А ну, кто это? Если это не Окс Мирон, то я не хочу его знать. Мы тоже вот. могли быть его ментором, меня что-то не постридали. Миллиарды. У меня есть твой ментор. Так, а ну, стой, давай прочитай, что там пишут чуваки. <рекленно> а, Это же голубь, блядь. Майлз, Майлз, как у тебя дела, блядь? Рассказывай, где Майлз, где новые треки? Новые треки будут скоро. А, что, растет, у меня отличное сейчас сотрудничество, возможно, образуется, и у меня все будет, так сказать, пучком долгое время. Окей, ты... У тебя. Ты где пишешься? Я пишусь у Смоки на студии. Ну, в смысле? Ну, получается так. Я понимаю, У вас это проблематично, возможно, но у нас это вообще... Ну, типа, 17.03 рекордс Нет. Да. Надо что то ее вещи. Я могу найти студию в Киеве какую-то нормальную. Так, я снял. Прости, я немножко это выбиваюсь из дресс-кода, так скажем. Да, братан, очки где твои? Подожди, Майлз? Я снял, их только что. В принципе, не трудно вас Нет, трудно, как. они. Не думают, нас мало людей смотрят. А ну, когда начнешь нормально рифмовать? Мне пишет Майс, когда я начну нормально рифмовать? Когда, Майлз? Вы не выкупайте, короче. Нет, надо просто начать выкупать. Как только начинаешь выкупать, все становится круто. И ты такой, типа, вау, классно рифмуешь. Mm. Вот смотри, а, как этого, Big Baby Tape, да? Да. Рифмует бу-ебу. -e да, это, ну, типа плохо. это стиль, а... Это стиль. А, да, да. Вот. а за руку лупа им не нравится, ты понимаешь, Майс? За руба, за лупа не нравится, а вот бу-ебу. -e вот меня зовут вниз, то есть как бы пить. Это, да. да, меня зовут пить. Майлз, давай вместе выпьем. Дай мне стакан, дай мне стакан, Майлз, мы вместе выпьем. Я тоже хочу выпить Я Смотри, мы выпьем втроем, братан. Бери стакан, подожди, бери стакан. Майлз? Сейчас секунду, один момент. Майлз, я иду, но я пью с тобой. Может через Сейчас. Стоп! Сейчас, Сейчас я... Сейчас я... Монстры, давай бери. One, one, one, one. Да, а, да. блядь, неудобно снимать. Мы Первый раз снимаю трансляцию, мне... Вы все, вдалите всем в е ⁇ Сейчас, один момент, пацаны. А, ну, Сейчас, чуваки, там... Я отвечу. Сейчас, Боярского будет заходящий. Да. Сейчас, чуваки, будет. Да. Здорово, да, здорово, чуваки я Майлз, пытаюсь тебя услышать, никто не слышал. Майлз, ты как всегда, блядь, шепчешь. Ты тихо говоришь, как обычно. Короче. Давайте громко чокнемся, и я отъеду, и я, <смех> я отъеду. Майлз, Майлз, короче, давай бахнем, Майлз. Да. Давай, давай Лера, давай. Йоу, йоу. Я yeah, yeah. стараюсь. Давай, бахнем. Бахнем. Эти... <смех> Блять, не залейте по врату. <смех> все, давай. <смех> я сниму тебя. Давай, бро. Все, салют. Mm. Давай. Salut.